Народ, всем привет! Димон, канал ВДВ Стрим, все такое. Как вы видели, да, на канале выходили видосы, осталось 5, 8, 6, 5, ну там 8, 5, 4, 3, 2, не знаю, какие видосы будут, будет у меня время вообще постримить. Пишу видео немножко заранее. Дело в том, что нам придется временно распрощаться, я пропаду на полгода. Но перед этим хотел бы сказать, вот здесь вот в углу, будет видос, очень классно, это есть фактически игрофильм. Советую всем посмотреть, не знаю до сих пор, почему это не опубликовано в официальной группе в Калибре. Ведь чуваки старались, реально получается очень классно. Ну альтернативу просто нет, обязательно зайдите по ссылочке посмотрите этот видос. Там уже в двух частях, в первой части средний, а вторая уже гораздо лучше вышла. Парни стараются, уровень растет. Так держать. и надеюсь, мои советы вам помогут. В общем, как я говорил, я прощаюсь с вами на полгода. На полгода закрывается канал. Клан продолжает жить, ссылочка под видео. Самый старый клан в игре. Проходите... Потому что скоро будут кланы. Уже скоро будут. Ладно, к этому вернемся. В общем, на полгода контент на канале останавливается. Клан живет. Группа Procalibur будет точно жить. Там есть редактор, который будет заниматься постами. В общем, контент в группе будет выходить, но без моей участие. Меня не будет полгода. У меня не будет ни интернета, ничего, ничего. Я полностью отрубаюсь от всего. И все В общем, кто смотрит только начало Все, пока мужики, девочки тоже пока Вот, меня не будет В общем, как-то так Надеюсь, за время моего отсутствия В Каливе произойдут перемены Мне лично нравится за все это время Что мы с вами общались Что мы с вами жили фактически с Калибром вместе Был долгий путь При ВГ было одно Сейчас без ВГ другое Как по мне, становится все лучше и лучше Все Разводчики смотрят Uh, у вас есть ошибки, да, но в остальном в остальном все нормально, все нормально. Не без греха, господи. Я, я недавно посмотрел видос по Call of Duty, пардон, по батле 2042. Там вообще все печально. В сравнении с батлой у нас в игре прям все пушечно. В общем, было приятно с вами общаться все это время. Я вернусь через полгода. Все будет хорошо. Мы продолжим дальше пилить контент, я продолжу с вами общаться, стримить и так далее. Надеюсь, будет больше, потому что, как вы заметили, в последнее время от меня мало контента уходит. Просто было не до игры, к сожалению. Много чего хотелось сказать, рассказать, показать, но не было возможности. Отдельно, спасибо, кто меня поддерживал. Насчет Ренжа уже не знаю, но какую-то машину по-любому себе буду брать. А, как-то так. В общем, про калибр будет жить, клан будет жить, ссылочки везде под видео есть. Надеюсь, все будет нормально. Кланы по-любому ведут и статистику, я это пропущу. Даже будет очень интересно посмотреть на изменения игры. Ведь я. Ведь вы, ну, вы играете в вы, игру, правильно, вы смотрите, выход изменения. вот вы такие, а, ну понемножку-понемножку, вы к этому чуть-чуть быстрее привыкаете. Я в этом случае пропаду на полгода. Я такой, игра была вот такая, а, а теперь она вот такая. И Надеюсь, вот такая игра мне понравится так же, как игра, которая была до этого. А, не знаю, будут большие и маленькие кланы. Надеюсь, кланы будут большие. А, статистика тоже, надеюсь, будет удачная. Желаю удачи. Короче, мужики, держитесь. Девочки, тоже не плошайте. В общем, как-то так. Еще раз спасибо, что меня поддерживали. Было приятно с вами провести эти как уже я в Карибре с 2019 -го года уже два ну будет считай, почти два с половиной года да да где-то уже два с половиной года чуть ли не 3 как-то так в общем с вами был димон надолго не прощаюсь комментарии будут отключены ну типа зачем они под этим видео я приеду там уже заобщаемся заново в общем пока пока увидимся на полях сражений через увидимся пока я буду скучать